Вызов превышение скорости. Нарушитель ехал на север. По шоссе. Ближайший патруль направляйтесь туда. Еще что-нибудь? Описания объекта пока нет. Ждите информации. Да, сейчас проверим. 10.6. Следую нарушителя. Он отрывается. КОС-3. Погоня. Направляемся на север. По 199-му шоссе. Где за ним не угнаться? Он еще увеличил скорость? Он скрылся. Продолжаем поиск. До связи. Нарушитель скрылся. Отцепляйте район. Когда объект видели в последний раз, он двигался назад по 99-му шоссе. Код 6 сохранен. Свяжитесь с бастом 2 для получения схемы оцепления. Уточните координаты точки и выезжайте по первому сигналу. Это 2 Дельта 4. Мы к югу от вас. Приближаемся. В группе Дельта внимание. to <laughs> the.